место и, аз знам какво и я знаю что я говорю вопрекигу на мечта да таму където... много лет я уже мечтал поехать туда куда я поехал где живут армянцы а, е страна там что-то сам только я родился здесь я поставил бог я верю там где бог меня поставил там да и там нужно светить вы при кисичку искам, да споделил, как вы там. Но я хочу поделиться, что я увидел там. Усё много ту храна. Кроме много изобилия еды. Хашивей, кисичку, ус там с 2 килограмма поесть. Я у меня 2 килограмма я набрал после поездки. Самый нонечтоный мужик, да ям безиного гумазу. Только я одну вещь но не смог есть, которая была очень жирная, страшно. но все было очень прекрасно. Но, да се на серьезные неща, но сейчас вернемся к серьезным вещам. Аз много внимательно какво в и я очень внимательно смотрел, что там делают в церквях. И да ви кажу, че в церкви? Я был в харизматичных церквях. Но полухаризматичными. Но они были по полухаризматичными. харизматичными к примеру, не уважают барабаны. Они не уважают барабаны. И когда как наши дискотека. И когда, <laughs> когда я включил в наше прославление, они сказали, а что это се дискотека. А золото. Но они молятся на языках так, что зал раз, разорвется. Шшегу вам со да, ви кажа нещо, какво Шучу, нещо. но я хочу сказать, что я понял из этого. Разбрак за братки те. Я понял. А, а а платочках да? а косынках защо понял са носят? зачем они нужны вообще смысл усо осознал го. я осознал это разбрах за что и ним же я понял почему мужчины женщины отдельно стар это това не модно это по библейски но е на край там те живеят. но это там где они живут не за братки не да мы не будем одевать На нас век это европейцы и поэтому они нас называют европейцами. Аз рад че съм европейц. Сладко благодаря тебе. Я, я очень рад, что я европеец. Искам да ви кажу, че... Искам да ва заразе с той молитвен дух, который видях. Аз плаках направо. Я там очень плакал. Две души в церкви молились като один человек. Две тысячи человек в церкви молились как И беше один человек. Это было в понедельник вечером. Аз съм изоблечен. Я был обличен. Че в неделя трудно трягвам или захапвам зацепвам. Что воскресенье да трудно? Трудно я собираюсь в церковь. А там. А люди там? Утевут с такого желания. Они идут в церковь с таким желанием да Бог. встретить Бога. И может быть, то И, может быть, это то, что сохранило армян? Присели эти При в эти года, когда они были убиты? И, и как то в Москве, в Ленинграде, И, в Ленинград, е и, в и е Как в Москве? Е... Да вода. Да. Такая и во Фериване, А уровень? Да. А, Стандарты а, высок, само станд... на едно Да, только в одном городе стандарт жизни высокий? А, Стичко установл. Е... Моля много за там. А за, за все остальное нужно молиться. И аз почнам да се моля даже за шусетта им, защото нямам за них, yeah. обаче и спадай, кот, нямам. <laughs> и иначе молиться за их дороги, потому что у меня нет зубов, но то, и что было, они верят. Те мислят, те вярват, че они не верят. трябва да притесняваш Бог, не трябва да искаш това и онова. Аз молят за такива неща, които Всъщност с нечто-то со Да, они а, мол, не молятся таких вещах, как о дорогах. они И просто. Това че им вяра любовь, им И у них есть сильная вера в любовь Бога. А, не может полный 2000 души, след неделя на работу ходил из да, получается, 2000 человек в понедельник вечером после работы собираются в церкви. И, и, беше отпреди, беше на вратата. Не да и было трудно зайти, потому что была стоящая столовая столовая столовая столовая столовая столовая столовая столовая столовая столовая столовая И и, той заповеда, да и, не и то, он, он нас позвал, мы Има зашли. Дисциплина, между и другом. там у них есть дисциплина. И, и, значи, нещата, които дисциплина. и то, что я научил, это дисциплина. А, подчинение. Подчинение. На вишата, как да кажу, не виша, се, на. Постарше, На более старшем, как и Это да по библейски? Солтогу пишет, да, да уважай взросленьки. И Библия написана уважать взрослых. А, Слушай, что твои нечто увидяхся как со уважал главата, как и е... Издигнат, и я увидел, как у них в семьях тоже глава семьи уважается, как а, она... Не над... может да седнем всички и главата, да не са помоли и да едем. Да, не могут они все, все вместе. И, Няма викани па... па... и крекани. Ходихме на гости на много места. Мы были в гостях во многих местах. Цвета не и не викаха. и Дух. И дети не кричали. Это было благословение а, Святого Духа. Это было чудо, това, ли, Для меня это было чудо. Искам да ви кажу основные неща. И основная вещь, которую я хочу верю, сказать, я, я верю, что это святой дух. Не еврейите, не это не, не, не евреи, не друг. болгары, Бог. а это Бог. Аку Если возвысим крест. Христос если будем уважать в Христа. Сердца, в наших сердцах. Дух, если примем святого и духа. Языци, и говорим на иных языках. что с Богом. Потому что, что это директный разговор с Богом. Когда будут случаться вещи. Я аз когда Наташа каза, молим, да това, имаме. И, как Наталья, когда Наталья сказала, помолиться Богу и отдать ему все, что у нас есть, я разплакал. По иска, Но, когда один христианин не той само благодарит. Ну, когда один христианин возрастает, он больше благодарит Бога. Да что и, и могу... моя, моя машина уже ломается. И, и едва... И едва мы Обаче, поехали на этой машине, но с такой благодарностью сказал и Бог, вярвам, что, что я, я иду в церковь. И я поверил, что она заведется. мы толкали машину, и она да, завелась. Но, но вярвам, че Бог е в на хора. И я верю, что у Бога все под контролем. Да каждый Няма да И все, что да я могу впечатляю. вам сказать о Армении, искам не впечатляет да вас, кажа не И что Бог правил в наших сердцах. Но я хочу вам сказать, что Бог делает в наших сердцах. в три церкви, Я проповедовал только в трех церквях. Пастор Теос проповедовал много повече. А пастор, пастор Теос он проповедовал в боль большем количестве церквях, потому не что он уже пастор. или Музыка. Где-то в сем церквях. А спочивали? Я yeah, я ему не завидую, потому что я отдыхал. Больше. но но важното беше, что в те три церкви, которые позволили мне да говорить. Но самое важное, что в этих трех церквях, где мне разрешили аз говорить, мальчик, Казах Господи помога да сказать на те, за кутица. А сам во сама с ничто только. Да, я думал, что могу сказать этим людям, которые такие духовные. Как... Да и да. Я почувствовала, что я и, и, никто. И, на последней службе, особенно... на третьей службе, были люди, которые за покаяние. Я не да в И на всех трех службах были люди, которые вышли, чтобы покаяться. Мен... Я не мог поверить в это. На последней службе было четыре последнее... человека. На последнем служении было четыре человека. А, всъщност, трябва, по мафиот, Я армяниц, познакомился с бывшим мафиозом, арми... армянином. В другая среда вышли там флекс. А, да. который был уже в другой среде? Но. А, да. А, он ввел иди в другую среду. Но а, когда-то мы и когда-то за спасение, за покаяние, извиняюсь. Когда молился и призвал покаяние? Тот человек так плачет. Это человек так распак расплакался? Я сижу, Господи, на столько тему миллионе, что плачет то. <реш> <реш> и, и я думаю, почему он плачет? У него же есть Да, у да, но но него есть миллион, он богатый. Богатые не плачет. Богатые не плачат. Но я видел, что они плачут. Но он сказал, что покаялся. Смирение, това, не я бейш. увидел смирение в нем. Не, только в не, не, он уже не был такой, как настоящие и, мафиози. Тоже человек и е такъв Он знам, так защо. плакал, и сейчас он мне стал очень хорошим другом. что чем много довершими да там. Я верю, что у нас есть много всего, да что нужно сделать там, да чтобы вернуться и проповедовать полное Евангелие, с, чудеса и с чудесами и знамениями. Бог, жив и Бог живой и сегодня. И, по начин, как -то и Он действует так же само, как и тогда. И, и я очень сильно верю в это. Я сейчас молю Господи, пътища Армения, И я то, что молюсь Богу, это о путях в Армению. Още что хочу И еще хочу сказать. Този... записывали ще внимавам, <реш> <реш> <реш> а, Този человек меня в среда, которая была необычной, так И этот человек меня вел в среду, которая была необычной для меня. Русская Вы пошли в русскую баню? я сказал, да что я сделал. что я сделал. я это была сауна. И, това, обаче, бещи, студен И для меня было сюрпризом, что после этого нужно было я прыгнуть сега, в холодный бассейн. Да я говорю, если я здесь не умру, то Студила, в другом да. месте уже Мясо точно не умру. Я не, не из Сибири. Как -то идея, я это пережил. Тука я здесь теперь. впечатление, 12 человека Меня удивило, что там было 12 человек. Я я сказал, что я, я делаю здесь. Бяха, говори, и там были машины, они приехали на каких-то очень крутых такова, машинах пътка. с охраной. И там не случайные не входят, не заходят туда случайные люди. Но для Бога нет невозможных вещей. За что Зачем вам говорю это? В, в, в Из притчи стих. И с у меня появился стих в голове. Не, смиришь, Бог что да Когда ты смиришься, Бог тебя посадит с царями. Не я, я да смирям, так сильно еще не смирялся. Но верю, да да, что у Бога годы. есть работа. И хора, пиши, депутати, министри, Это были министры, на него на. Подпашиняние такая нататка. Да, на очень высокого уровня люди там были. особенно главный им кой-то беше 90-ти годища. И, и главный был ему было 90 лет. Вода, и и он да три, три раза ходил <laughs> в эту холодную воду. <laughs> Обаче, он, был главния, он был невероятный. Он был глава у них. И когда он говорил, на здоровье. Знаете, Фармения, И когда он отличным? говорил на, на здоровье. На здоровье, да? Все мир. Все становились мирными. И он начинал с первого до последнего. Uh, меня ма поставил от ясно на него, почувствовал себя как от на отца. <соцентричневая> <соцентричневая> <соцентричневая> <соцентричневая> <соцентричневая> и он поставил меня себя справ, справа от него и я почувствовал себя. Поне за три часа я имел власть, как. А, я почувствовал, что у меня есть власть. Так, первый, который беше вдигнат, поздрав, я был И привилегия. того, кого он поздравил а, первым, привилегия. это был я. И для меня это было привилегия. Така, и тихах, а, а ты ни пишешь ли? И он спросил, ты не пьешь? Ами, Викам много давно не пья. И говорил, что я давно уже не пью. И че ты на какого си години? спросил, <laughs> что, сколько висе, тебе лет? <laughs> ами, Викам 65. И говорил, что у меня 65. И той пусна скейнера така и сказал, ты си на 60. И он посмотрел на меня и сказал, тебе 60. Край точка, това е. не можешь да вярваш другу. Зачем я его за за что? Что -то направиха тостове за всичките и се поздравиха. Были холами, всем людям и все поздравили друг друга и не а, было а, пьяных людей. Шиши, а, някъде, одна такая большая бутылка исчезла. А, всички бяха но, с ума си. но все были в уме. А, уважиха с этого, искам да Проявили уважение и друг к другу. Тос, казах, не пия, питаха, что не и, начал, и сразу же есть, меня спросили, почему ты не пьешь? Не ты болеешь бал, чем-то? Бог меня изобличил, я И Бог меня обличил. Я сказал, что я верующий. И даже дальше я на им трапеза, там, с, да не говоря с беж, че, още, още Я их попросила. На, на, на, на этой трапезы. Uh, казах, може ли за секунда да се за, я попросил, масата. могу ли я помолиться за, за этот стол? Я верующий. И, да И Бог меня научил, молиться перед едой. Не могу да объяснить респект, который веднага И У них около появилось масата. уважение такое ко мне? До края на собиранието всички, никой не ма притесни, что не пи, что что И пуши, до конца всей этой встречи никто меня больше не спрашивал, почему я не а пью. края коица... И потом все 12 меня обнимали. Всичко вти, сещи, да си с Да, да какие-то вот, важные дядечки Защо меня обнимали. Показвам? Почему я говорю это? Не да се хваля. Я не хочу хвалиться. Да кажу, Я хочу сказать, что вы царские сыны и дочери. И Бог, ще ва постави на места, и Бог вас поставит на места, ще хора. Где будете исцелять больных? А, слово а, где будете говорить слово. Да него. Нещо, пред да... Будете говорить перед другими и не, правете, и това, не будете убеж... убегать. не направить компромисс? И если сделаете компромисс, они увидят разницу. Те не харесват, че не сме като тях с гащи извиняюсь за младите, ако някой, с они... модерните дрехи с, не, Няма ни, да ги они, с това. Если мы не... те имат с шортами, мы их не, не напугаем, но потому что у них больше денег, но у них нет наших сердец. И я звана сорчам. И я хочу вас вдохновить. Ту когда сополним чтобы мы здесь наполнялись. А венка да, да а когда выходим, чтобы мы делились тем, чем наполнились если мы будем как употреба, сосуды. Почти употреба, а, за, для почти, для, почтенной... а русский, не для употребления. Почетного употребления. Да, и а, тугава Господь Тогда Господь будет наливать. И постоянно шифлива. Света, и постоянно да. будем наполняться Ним. И вдохновля, вдохновляю вас. Да и да Чтобы мы собирались и молились вместе. Наша Это наша сила. Да в Господа, радоваться в Господе. Да молим, молиться. И да благодарим. И благодарить Его. За нещата, за вещи, которых у нас даже еще нет. Да. Искам да Ва благословяю. Има две благословения в Библии. Одното е в Стария Завет, другото е в Есть одно благословение в Старом а Завете, в одно Завет, в Новом. В Старом там, Завете вы нас благословите. А аз да на Коринтия, 13, глава, 13 стих, И я хочу Вас благословить на армянском. что не можем проявить и Коринфянам 13 глава. И там се казва Сообщность, я вам скажу на болгарском. Благодать Христос. Иисуса Христа. Любовь на Бога Отца. Бога и Отца. И общение на Святого Духа. И общение Святого Духа. Да бъдат нас. Будут со всеми нами. И, ако искате да го на и если хотите услышать это на армянском. А, чё кое трудно <реш> <реш> Шнорха и шнорха Христосу. Хисус Христос, Слава Богу. Нас тоже Бог обличил, что мы давно не проходим служение. И, так, и, так, и так. обучение. Причем Геннадий отдельно молился, я отдельно Геннадий. и. Прославители собирались, когда Геннадий удивился уже они собираться ты. играть, и те чтобы да проходить да и по два время до да ну, Вот, поэтому мы, ну, посмотрим, у нас что на этой курильным? неделе, четыре да, дня духовная академия, да, четыре с понедельника по четверг, да, по-моему Сегодняшнюю. Ну, в общем, мы напишем, если что, в церковный чат. Сейчас когда... в чат когда да, соберемся на молитвенное служение, ну, за уже четверым Бог сказал, значит, Пять, надо четыре, быть четыре послушными. послушными. И тоже хочу вот подпишись, да, да, да, да. И хочу тоже подтвердить -то, вот то, что Эдди сказал. У нас каза в Казахстане, например, у нас так принято, что первому наливают и подают а, самому старшему. что при этом, на первую а, среду охрана на, на старшее. Да, и, и это проявление уважения. Това проявление уважения. Вот, поэтому тоже мы решили, а, когда мы проходим а, на кухню. И не решили, куда-то на кухне, да? Там все сейчас накрыто скатертью. Там и И мы ждем. И не чакомы. В Библии тоже так написано, когда собираетесь на вечерю, ждите друг Библия друга. Библия все, что пища Господу, собирается за вечер, чака это один друг. Мы ждем, ждем чаками. Пастора. Чаками пастор пастор. пастора, пастор приходит, пастор или диакон благословляет, тыщу, или садимся, храна или и не там стоя, если мест нет, и все вместе кушаем. И за это мы И потому что, ну, дисциплина это, это правильно. Дисциплина твоя правильная. Поэтому все, что я здесь сказал, подтверждается. Двигаемся в этом в одном духе. Слава Богу, видим заедно, Дух. Бог нас ведет. Слава Богу.